Друзья, всем здравствуйте! Сегодня у нас первое боевое крещение в рубрике «Крипта без иллюзий». Я с удовольствием хочу вам представить нашего нового гостя, члена Евразийского совета среднего и малого предпринимательства в области блокчейна, автора обучающего курса для инвесторов, основателя компании «Криптороботикс», которую совсем недавно провела ICO, Ивана Щербакова. Иван, привет. Всем привет. Всем привет. Привет, Эдуард. нас много человек смотрит сегодня. А, ну, я конечно. думаю, что постепенно уже люди будут подключаться, но мы обязательно потом обратимся к нашим зрителям на Ютубе, потому что нас будут и сейчас смотреть, потом будут тоже пересматривать. Поэтому Это очень YouTube хорошо. Нужно сделать хорошим. Он будет великолепным, великолепным. Я думаю, даже на вопросы немножко ответим зрителей и на твои, конечно, тоже. Конечно, спасибо большое. Вань, слушай, ну вот начиная беседу с тобой, скажи, пожалуйста, вообще, как давно ты знаком с рынком криптовалют? Да, и почему ты для себя выбрал ну, не побоюсь этого слова, эту профессию, потому что это действительно профессия. Ну, я про биткоин узнал в 2014 году, купил впервые, но в 2015 году, когда я купил эфир, это была уже осень. Вот тогда я начал углубляться, тогда я начал первое обучение, начал кататься по конференциям и прям начал в этот рынок максимально, максимально залезать. Почему? Потому что там было много денег, и сейчас тут есть много денег. И, наверное, главная причина – это потому, что экспертов на этом рынке до сих пор нет. Тогда вообще их не было. И о желающих узнать про тысячи. То есть хотелось быть таким пророком на новом рынке, и, наверное, это самая главная причина. То есть как, это же здорово, когда у людей есть интерес, какая-то потребность, которую ты можешь закрыть. И никто, кроме тебя, ее закрыть не может. Конкурентов мало, поэтому полезно. А ты не считаешь, что сейчас вот, особенно в э, уходящем году, да, вернее, ушедшем году и вот в этом интерес к крипте немножко подупал? Ну, всегда, как, как, как график биткоина, интерес к биткоину тот точно такой же. То есть, если идет коррекция, то интерес падает. Но это же интерес обывателей. мы понимаем, что люди, кто видит перспективы огромные в этом рынке, это сегодня институциональные игроки, они как раз за ширмой, за кулисами подковерные игры проводят для того, чтобы на этом рынке закрепиться. То есть, я уверен, что эта ситуация, такое оздоровление рынка, и для меня это великое благо. Я считаю, что чем меньше конкурентов на нем будет, тем больше... Кусок от этого пирога Конечно. я и моя компания на себя возьмем. Угу. Слушай, а по-твоему, что сейчас вообще происходит на рынке? Ну, это называется коррекция. Это вот был такой бум. такая долгая затяжная коррекция с 20 тысяч долларов до 3,5? Я думаю, что даже до 2. Я думаю, что даже до двух. Я думаю, что даже до двух. Я считаю, что произойдет Сейчас событие, 60 что человек, приезжать. которые нас смотрят, они, даже они разочаруются и уйдут с этого рынка? Нет, есть большая вероятность, что то, что мы имеем, это дно и пойдем только вверх. Но просто у меня такое предчувствие связано с моим опытом. То есть это просто какой-то на, на, на интуитивном уровне ожидаю какого-то нехорошего события, которое фундаментально потащит биток вниз. Возможно, одна из крупных бирж перестанет существовать, заморозив средства клиента. Возможно, какие-нибудь очередные отмены... Бакт, ETF, вот, вот такие события приведут к упадическим настроениям, возможно, кто-то из президентов, из правительств стран что-то заявит, связанное с биткоином, возможно, какой-нибудь Уоррен Баффет начнет там, крупную войну против биткоина, и все это утянет его в коридор 1800-2000 долларов, ну, вот это мое такое просто интуитивное мнение, на него не стоит полагаться, лучше полагаться на свою экспертность. Mm -hmm. Слушай, Слушай, ну, много, а есть... много экспертов послушать и фильтровать эту информацию. То есть есть же очень много ребят, у всех мнения разные. Вот общался недавно с Борисом Забавником, тоже очень большой эксперт. Он ждет 10-15 тысяч долларов в этом году за биткоин. Я жду 40-60, но не в этом году. Скорее всего, в следующем. И вообще, я считаю, что для биткоина адекватная цена, там 150-250 тысяч долларов. Просто к этой цене, возможно, мы будем идти несколько лет, там 3-4 года. Mm -hmm. Скажи, пожалуйста, вот существует рынок Форекс, да, то есть вот на рынке Форекс есть уже давным-давно, скорее всего, свои устанавливающиеся правила, да? потому что он более такой фундаментальный, то есть там и валют побольше, да, то есть и мировая экономика туда вовлечены. Можно ли сравнить сегодня рынок криптовалют и рынок Форекса, чтобы вот какой-то параллель провести? Ну, сравнить можно, то есть есть котировки, есть спрос-предложения, есть интересы физических лиц на этом зарабатывать, но институциональные пока что на крипте не могут, не имеют возможности по-белому красиво иметь доходы. А вот на рынке Форекс могут. То есть можно сравнивать, искать общее, как и различное. Различного на сегодня, наверное, чуть побольше. И через года два, я думаю, различий и сходство будет примерно одинаково. А еще пройдет 5-10, может, 15 лет, и эти рынки сольются в один. Это мое, опять же, мнение. Ты считаешь, что не просто за криптовалютой будущее, а вот такое тоже фундаментальное будущее, как у сегодняшней экономики? Да, я считаю, что все акции, которые мы сегодня имеем, все, все валюты обычные, они все станут цифровыми. Они все будут как-то мониториться, чтобы каждый гражданин мог смотреть, куда идут налоги, куда идут все поступления в бюджет это же технология технология шикарная То есть в каждом крупном банке сейчас есть отделение которое ну, по-разному называется где-то отделение цифровых технологий где-то отделение цифровых экономик где-то отделение по блокчейн технологиям но в каждом крупном уважающемся банке в России таких банков три есть уже такие отделения а по миру ну, он может недавно слышал JP Morgan выпустил свою монету и владелец Ripple э, уже начал критиковать ее заранее. То есть э, мир к этому идет. Если честно, когда я начинал этим заниматься, там, пятнадцатый год, я не мог себе представить, что через 3-4 года биткоин будет стоить 20 тысяч долларов. Я не мог себе представить, что такие крупные игроки будут обращать на это внимание. Я не мог себе представить, что Макафи, антивирус которого у меня еще стоял там в далеком девяносто м или 2000 -м году, будет заниматься этим и на своем твиттере будет уверять, что биткоин будет стоить 1 миллион долларов, а иначе он на национальном телевидении подвергнет себя такому публичному унижению. Ну, я не мог себе это представить. А это уже сложилось. А что будет через 2-3 года? Опять же, мы не можем представить. Можем только гадать. Слушай, ну вот ты знаешь, я разделю следующий вопрос на две составляющие. Один я назову путь инвестора, другой назову путь трейдера. Если поговорить о по пути инвестора, да, то есть как сегодня инвестор может использовать вообще, скажем, этот рынок? То есть интересно ли сейчас в него заходить вообще для инвестора? Конечно, интересно. И всегда было такое понятие, как венчурное инвестирование. То есть венчур – это от слова ну, это как высокорисковое инвестирование. То есть вот есть в США силиконовая долина, и туда приходят венчурные инвесторы. Они берут 10 стартапов, вкладывают примерно поровну в них, и они понимают, что шесть из них перестанут существовать, три из них будут там ни рыба, ни мясо, плюс-минус, болтаться, приносить там небольшие доходы или небольшие расходы, а вот один покроет все те 10 с лихвой. Вот то же самое с криптой, лучше подходить так и понимать, что никакие кредитные деньги, никакие заемные капиталы сюда нельзя использовать, чужие деньги, что лучше просто поделить свой капитал, исходя из своей там, инвестиционной стратегии, может там 10%, может 20% выделить на рынок криптовалют. Остальные – это недвижимость, золото, это бизнесы, это какие-то драгоценные металлы. Ну, просто каждый должен выделить для себя свою долю. У меня эта доля высокая, потому что я на этом рынке живу. А для обывателя лучше, чтобы это было 10-20%, может даже 5%. А как ты видишь, как, как заработать сейчас на этом рынке? То есть, ну, про э, долгосрочную перспективу инвестора понятно. А если вот э, пришел человек, вот, допустим, молодой пацан, 16 лет, да, то есть вот, вот хочу заработать на крипте, э, эта информация же полным полна в интернете. Что делать надо? Ну, если мы сейчас говорим про инвестирование, не про трейдинг, то лучше сформировать портфель из валют. То есть можно просто взять там топ-10 монет. И туда по 10 долларов закинуть, если это начинающий инвестор, у которого 100 долларов. Это же плюс. Он в 16 лет, он не может на фондовом рынке, он не может в Форекс использовать инструменты. Там надо через брокер, там нужны большие цифры. А здесь у него 10-100 долларов достаточно для того, чтобы инвестировать. Это самый лучший вариант портфельного инвестирования. может просто купить биткоин, это тоже такая стратегия, и забыть его на 3-4 года. Мне кажется, есть ну, несколько тысяч людей, которые уверены, что человек, даже будучи собственником, одной десятой биткоина, это в перспективе очень богатый человек. Uh -huh. а, скажи, пожалуйста, а вот за последнее время ты сказал о а Как за последнее время изменился непосредственно твой портфель? Есть, может быть, оттуда какие-то монеты наоборот ушли, какие-то наоборот пришли. То есть, есть же а, сейчас более или менее интересные стартапы, есть и менее интересные? У меня финансовые потери прошлого года, 18 -го, более миллиона долларов. Это вот так вот изменился мой портфель, он сильно исхудал. У меня еще компания, которая требует по 3 миллиона рублей в месяц. У нас 35 сотрудников, у нас офис, у нас маркетинговые издержки. И это все надо содержать. И так как до ноября у нас доходов вообще не было, мы занимались чисто разработками. То есть приходилось это вкладывать из собственного капитала. Поэтому мой портфель изрядно, изрядно пострадал. Эдуард нас покинул встречу, поэтому я продолжу, пока без него, пока он подключается. У меня сильно он изменился, этот портфель. То есть у меня раньше было 65% это биткоин, эфириум и остальные это более выс... высокорисковые монеты. Также я участвовал в ICO Cypherium, который скоро появится на бирже. Я участвовал в ICO Cosmos в апреле 2017 года, было ICO, то есть уже почти два года назад. И только позавчера. Не он... Могу понять, что происходит на самом деле. А, вот все. А, Вань, появился. Да, да, я там без тебя я, да, я без тебя продолжил. Я ответил на твой взгляд, как там что изменилось, рассказал, какие появились монеты. Поэтому можно следующий вопрос смело задавать. Если что-то ребята не услышали или хотят уточнения, они же, распросят потом текстом на ютубе. А, друзья, скажите, просто, только у меня связь пропадала? То есть, если у меня связь пропадала, эти единички просто поставьте, я пойму, что это были проблемы. проблемы... Я, думаю, я думаю, это только у тебя, потому что у меня остался прямой эфир, я никаких изменений в соединении не видел. Окей, все. Хорошо, Вань, а, идем дальше. Почему я спрашивал про... Вот, ну, допустим, ты говорил тоже про фундаментальные монеты. Как ты считаешь, вот NEM и, допустим, тот же Ethereum Classic, то есть, вот, они тоже входили в фундаментальный портфель? Ведь их команда на сегодняшний момент, насколько я знаю, вообще развалилась. Нет, они не совсем развалились, но они все сильно потерпели изменения. Алло, у меня сейчас на секунду пропала. Я сейчас здесь, да? Да-да-да, теперь тебя слышно. Значит, NEM Foundation, они сильно сократили штат, сильно сократили издержки на заработную плату, потому что времена ну, не самые лучшие. Но команда не развалилась. Там Лон Вонг был у руля, он сейчас вроде бы отошел публично, но на самом деле он занимается. То есть mm -hmm. перспективы у монеты до сих пор сохранились, но многие жалеют, что не продали по 2-3 доллара ее, когда была возможность. У меня ее сейчас нет в портфеле. Я ее продал тоже, чтобы содержать компанию в свое время. То есть сейчас у меня, к сожалению, нема нет. Угу. Понятно. Хорошо. Если раскрыть второй вопрос, который касается идти трейдера, да, то есть если опять пришел 16-летний мальчик, а может быть и 68-летний юноша, есть и такие у нас, а вот как ему начать двигаться на этом рынке? То есть вот он понимает, что можно сделать сделку купи-продай. Да, то есть и заработать на этом. То есть насколько это актуально сегодня? Ему надо сразу понять, что есть такое правило 90-90-90. Это значит 90% трейдеров теряют 90% депозитов в первые 90 дней работы. То есть ему надо этот четкий момент осознать. И вначале ему надо научиться просто не терять деньги. То есть не зарабатывать, а не терять. Это опыт. Это надо там 3 месяца, 4, кому-то и полгода потребуется для того, чтобы выстроить свою стратегию и понять, как не терять деньги. И после этого уже зарабатывает. Конечно, самостоятельно тыкаться не стоит. Если у него ну, не очень хорошо с финансами, и он не может позволить себе обучение, я рекомендую на YouTube канал Криптороботикс. У нас есть Атадая Я обучение трейдингу. Я не сказал бы, что оно поверхностное, но не сказал бы, что оно очень глубокое. Там для, для новичка более чем достаточно. У нас выходит еженедельные аналитики вместе с Артемом Шевелевым, который входит в топ-30 трейдеров мира. Он очень mm -hmm. доступно все объясняет нормальным языком, с терминами, конечно, но эти термины объясняются в других видео на нашем канале, так что можно без денег уже обучиться. Если денег чуть-чуть есть, рекомендую Академию трейдинга от Екатерины Костевич. Она в США живет, девушка, вообще прекрасно учит. 200, 300, 500 долларов у нее самое дорогое обучение, но ну, там за 200 можно уже обучиться. Она приглашает различных спикеров к себе, у нее хорошая онлайн-школа. А если денег реально много и хочется огромных результатов, рекомендую Борю Забавникова. У него обучение стоит 5000 долларов, но он доводит до результата. Это, это индивидуально, индивидуальное обучение. Он э, с человеком прям от самых АЗОВ, ну, может там за 3-4 месяца. Вот, индивидуальное обучение у него длится, но он гарантирует результат. И у него нет ни одного ученика реально этот результат сейчас не дает. Он этих учеников берет к себе в команду, он дает им деньги в доверительное управление своих инвесторов. То есть у него прям ну, очень достойный. Я считаю, в СНГ он самый серьезный трейдер, который именно обучает. Может быть, трейдеры есть лучше, но которые скрыты. А он mm -hmm. ну, именно обучающий трейдер. Слушай, а насколько это может получиться у каждого человека? На это же mm -hmm. нужно, во-первых, деньги, во-вторых, время. Ну, я думаю, что это не у каждого может получиться, потому что тут нужна дисциплина. Самая основная работа – это работа над своими эмоциями, надо их научиться контролировать. Это страх, жадность, они на этом рынке губительны. И, ну, наверное, менее 20% людей может, могут быть, на мой взгляд, успешными трейдерами. Потому что как только человек почувствует уверенность, вот он зарабатывает там по полпроцента в день, ему становится мало, ему хочется больше. И он начинает по этой же стратегии ставить ордера на более высокий процент депозита и в итоге теряет. И поэтому если дисциплина и проблема, то и с депозитом будут проблемы, он рано или поздно уменьшится и очень серьезно. Поэтому ну, нужен особый психотип, нужен человек, который стойкий, который умеет контролировать эмоции, не азартный, э, адекватный, сбалансированный человек. Вот так вот я расскажу. Скажи, пожалуйста, а если вот опять -таки, с Форексом все понятно, где уже есть опять-таки технический анализ, да, то есть где есть свои правила там чисто Фибоначчи там, или еще что-то. Да. Как быть с рынком криптовалют? Это вообще работает на этом рынке? Технический анализ на рынке работает, криптовалют как и на любом другом рынке. То есть есть технические индикаторы, которые работают в терминалах как, как на Форексе, так и на криптовалютных биржах или терминалах. Но на, на крипту гораздо более серьезно влияет фундаменталка. То есть, так как совсем молодой рынок, очень часто э, стартапы рушатся, очень часто какие-то взломы бывают, и это может повлечь прям падение монеты там, на 90%. То есть, вот, например, ситуация недавно с Боингом была. Э, они выпустили там новый летательный аппарат, 737, по-моему, М. И было две авиакатастрофы за последние полгода, связанные с тем, что как-то у, у, угол наклона... Там какой-то механизм есть, и он немножко барахлил при взлете. И чтобы выключить этот механизм, пилоту надо ну, там, несколько действий произвести. А в состоянии стресса они не могли, не успевали. И вот была там катастрофа в Эфиопии и еще там, по-моему, где-то в Азии. И отказались все от этих от поставок этого лайнера. Там, на тысячи лайнеров поставки прервали. И всего упала там на, по-моему, 13% стоимость акций Боинга. А если бы на рынке криптовалют что-то подобное случилось, это могло бы обрушить монету там, в несколько раз. Такое мы, мы mm -hmm. помним. Или, например, э на фондовом рынке запрещено спекулировать новостями, это уголовно наказуемо, а на крипте возможно. И поэтому очень часто бывают различные вбросы, типа Виталик Бутерин попал в ДТП, и эфир там хлопнул. Или, например, была ситуация с DAO, это еще вообще 16-й год давно, когда появился mm -hmm. потом Ethereum Classic. Там тоже эфириум упал в три раза. Ну, если отходить там от эфириума, Vax, например, монета, которая выпущена была в размере в 10 раз больше, чем заявлено на SEO. То есть, грубо говоря, руководство так чуть-чуть смухлевало. Даже не чуть-чуть, а очень сильно смухлевало. И тоже цена токена рухнула за месяц, там несколько, там, в, 5, в 5 или в 6 раз. Поэтому на рынке криптовалюты такое сплошь и рядом. На фондовом такое тоже бывает, но реже, потому что рынок уже зарегулированный. Uh -huh. uh, скажи, пожалуйста, еще раз, Вань, вот лично, опять-таки, тем людям, которые нас сейчас слушают, какой бы путь ты порекомендовал? То есть, uh, с чего все-таки человеку нужно начинать для того, чтобы хотя бы для начала разобраться в криптовалюте? Mm, с обучения. Нужно начинать с обучения. И если есть, там, грубо говоря, там, тысяча долларов у человека, я бы ну, как минимум 500 из них потратил бы на свое обучение. И потом бы уже учился не, не терять депозит, если он трейдер, или uh -huh. портфельное, портфельное инвестирование, если он инвестор. Если это, опять же, он инвестор, то я бы выбрал долгосрочную стратегию. То есть не такое, что как флиперы делают, берут там ICO-проекты, выбирают, заходят в них, ico выходит на биржу, они фиксируют какую-то там небольшую прибыль и следующую ico ищут. Я бы лучше... Выбрал себе цель 2-3 года, портфель какой-то составил и занимался бы своими делами, то, что уже приносит деньги. Какие-то бизнесы свои или там работа по найму. И просто там 10% от полученных доходов продолжал бы вкладывать в эти инструменты. Сейчас там Эдуард вернется, и мы продолжим. Ну, наверное, я скажу это про, про трейдинг. Есть, Я еще забыл вообще сказать, что есть доверительное управление. Я бы не рекомендовал. Этим способом пользоваться, но когда придет регулирование, будут серьезные криптофонды, они конечно уже есть, но все равно риски высоки. С регулированием их будет меньше. То можно просто давать свои деньги фондам. Желательно тоже диверсифицировать там, в 5-6 фондов. Эдуард, я на твой вопрос ответил здесь. Можно продолжать следующий. Если можешь, еще включи видео, я что забыл сказать, что у тебя аватарка. Извини, пожалуйста, я опять вернулся. Я не знаю, что да. у меня сегодня происходит. Вань, такой вопрос. Скажи, пожалуйста, вот ты, опять-таки, следя за рынком, ты понимаешь, что сегодня открываются новые биржи. Да, то есть и одна круче другой. Как ты относишься к тому, когда биржи, допустим, сейчас вот закончилась ICO BNB, да, то есть Binance Coin, когда биржи производят свою монету, то есть вот они начинают их пиарить, как ты к этому относишься? Я отношусь к этому хорошо, потому что это очень ну, такая хорошая эконометрика токена. Если мы Binance говорим, там ICO было уже не сейчас, там, она было давненько, в 17 году, и mm -hmm. ну, вот, мне удалось купить этот токен меньше, чем за доллар. А сегодня, если память на не изменяет, он стоит от 10 до 15 долларов вот в этом коридоре. И, на мой взгляд, это очень хороший результат. Они четко сделали, во-первых, несколько миллионов пользователей у них уже было и они сказали, ребята, у нас и так самые низкие комиссии за сделки. На всех биржах это 0.2, 0.25, а у нас 0.1 комиссия. И мы еще в два раза ее снизим, если вы будете держать BNB токен на бирже. То есть комиссия будет в этих токенах. То есть это, это, это четкий сигнал, посыл трейдеру, что я буду в два раза меньше тратить денег на комиссии, если у меня будет этот токен. То есть это стимул, этот токен приобрести. Сейчас они там еще делают децентрализованную биржу, где этот токен будет вообще... Ну, таким основным инструментом ходовым. Плюс они сейчас проводят на, на ланчпад на этой платформе ICO только за эти токены. То есть, чтобы поучаствовать, например, в ICO, там, в или ICO, которая будет вот сейчас, вот 19 числа, это надо купить этих токенов Binance и люди закупают, ну, то есть вот как эфир в свое время покупали в 2016-2017 году, чтобы в RCOшках поучаствовать, и раздули эфир там за, за, чуть больше, чем за год, с 10 до 1000 долларов, в 100 раз. Вот Binance может повторить успех эфира, и может в этом году уже стоить долларов 50. И другие биржи, популярные, Huobi, например, тоже одна из топовых бирж, они решили не отставать и слезать у конкурента эту схему. И если биржа хорошая, нормальная, то почему бы не выпустить свой токен? А если биржа не хорошая, не нормально, то выпускай токен или не выпускай, ну, у них мало, мало что изменится. Плохо вообще, что появляется много бирж, что это какую-то сумятицу вносит вреды. ряды. Но им тяжело раскрутиться, им надо кучу денег тратить на маркетинг. И саму безопасность биржи организовать это тяжело. И я думаю, что сообщество уже сильно поумнело, чтобы на незнакомую биржу незнакомым людям закидывать свои биткоины. Угу. А как ты а, тогда относишься к новому ICO, который сейчас вот, а, проходит? Опять-таки, потому что этот же рынок вроде бы а, претерпел не то, что падение, да, то есть в прошлом году рекордное, наверное, количество ICO не дошло до этого. Как вот а, в этом году ты к этому относишься? Я отношусь как к новому дыханию на рынке ICO. И вот на, я говорю конкретно про Binance Funchpad. Это mm -hmm. сильно оживило рынок, то есть ICO-шки были в 99% убыточные, если 18-й год брать. А вот начало года, 19-го, и Джастин Сан, который владелец трона, выкупает старую компанию BitTorrent, запускает ICO на Binance Launchpad, собирают очень большую сумму, и инвесторы могли зафиксировать десятикратную прибыль. Сегодня, по-моему, там это 6-7 иксов с момента ICO. Это очень хорошая прибыль, тем более на таком рынке. ICO была Fetch, а и совсем недавно, тоже месяц назад, они тоже mm -hmm. могли зафиксировать X5, X6. Это новое дыхание рынка ICO. Еще плюсы какие? Плюсы для инвесторов. То, что ICO уже прошло аудит серьезной биржи, там целая команда эти ICO аудирует. То есть не надо самостоятельно тыкаться, мыкаться, везде искать в интернете, можно довериться профессионалам. И для монеты это большой плюс, потому что листинг сразу же на этой же бирже, тем более на топовой, на Binance. То есть, на мой взгляд, это очень хорошо, но вот пример, например, с Bittrex, 15 марта они проводили ICO, точнее, хотели провести ICO, и многие mm -hmm. завели битки на, на биржу Битрикс, а потом они его в последний момент отменили, когда поняли, что ICO на самом деле не очень честное. Но это, на мой взгляд, только подорвало доверие к бирже Bittrex, yeah. потому что как они могли вообще протолкнуть такое. Поэтому мы сейчас увидим оздоровление рынка. Я уже поговорил про это. Я думаю, что из бирш надо смотреть за Binance, за Hobby и за OcX. OcX тоже хочет свою платформу запустить. OcX Play, по-моему, называется. И это новое дыхание рынка ICO. Mm -hmm. а скажи, пожалуйста, еще такой момент. А вот что касается сейчас вот этой, опять-таки, как ты назвал в начале нашей беседы, глобальной коррекции. А ведь а, те монеты, которые... То есть, назовем, рынок делится... А, ну, грубо скажу, да, на монеты, которые у нас являются открытыми да, и анонимными. Не знаю, корректно, некорректно, это да, сравнение. А, но вот э, в прошлом интервью ты говорил о том, что анонимным монетам тоже есть э, как бы место жить. Но сейчас получается так, что вот все больше и больше крипта приходит к легализации. Не считаешь ли ты, что эти монеты вообще исчезнут, которые э, отвечают за полную анонию? Нет, я не считаю, что они исчезнут. Как, как есть черный рынок золота на сегодня, как есть черный рынок оружия сегодня, как есть черный рынок наркотиков на сегодня, как есть черный рынок других всяких вещей, так и будет на рынке криптовалют. То есть какие-то кошельки будут задекларированы, и люди будут работать по белому. Скорее всего, это будут деньги законопослушных граждан, скорее всего, это будут деньги юридических лет, но будут физические лица, которые будут иметь анонимные монеты. То есть у нас в России вот сейчас ходит шок, что... На 15 лет можно будет уехать, если ты будешь не... с незадекларированным кошельком, что надо обязательно задекларировать. А я вот сижу и думаю, а как они узнают, что у меня есть какой-то кошелек, как они мою причастность к этому кошельку выведут, если у меня кошелек Манера, например, или кошелек Dash. Ну, не, не будет у них таких шансов, не будет. Поэтому анонимные монеты будут в ходу, будут покупаться автомобили за криптовалюту, будут даваться взятки в криптовалюту, будут покупаться квартиры за криптовалюту, будут просто совершаться переводы. Сейчас есть много заводов, компаний таких крупных и в Европе, и в России, и в арабских странах, где есть такие же молодые ребята, как я, которым руководство прислушивается. И вот есть у них, ну, например, в России миллион долларов, которые надо переправить в Германию за какое-нибудь оборудование. Можно сделать все по-белому, получить все гарантии на это оборудование. Но пока ты переведешь миллион, ты потратишь очень много комиссий, ты увид... банки все увидят, государство увидит, что ты этот миллион перевел. И ну, дойдет не миллион, а меньше. А если ты на миллион долларов купишь в России криптовалюту, ну, сегодня можно купить такую цифру примерно по бирже Binance, примерно по такому курсу. А там, в Европе, ты можешь продать эту криптовалюту где-то плюс 5-6% от биржи Binance. То есть, грубо говоря, ты переведешь миллион, у тебя миллион в России, а там на месте окажется 1 миллион 60 тысяч долларов. И это многим удобно. Это очень многим удобно. Конечно, в Европе более законопослушные граждане, чем мы. И такие крупные сделки на какое-нибудь оборудование они не очень-то хотят проводить вот таким способом, но проводятся. проводится. Я сам участвовал в таких сделках. И это будет только усиливаться тем более вот сейчас сша ведет торговые войны с ираном с китаем там с различными странами вот с Венесуэлой, есть там случаи такие и эти страны вынуждены обращать внимание на такие инструменты вот Ирану что делать или северной корее что делать они могут привлечь деньги со всех стран с европы с той же сша людям которые сочувствуют жителям персии ирана они могут привлечь миллионы долларов и криптовалюта это прекрасный инструмент поэтому анонимные криптовалюты жить будут отвечать на вопрос интересно скажи пожалуйста а вот на сегодняшний момент криптовалют на по крайней мере на том же обозревателе да Coin Market уже более 2000 ты не считаешь что рынок перенасыщен вот этим предложением именно в плане вот этих непонятных коинов которые уже не знаю, ну ладно, про казино уже опустим, да, то есть уже про марихуану тоже опустим. Но они уже для всего придумываются, и уже, не знаю, наверное, скоро идеи закончатся для того, чтобы придумать новые кони. Как к этому относишься, что на рынке столько всего? Ну, мы же понимаем, что все меняется в этом мире. Сейчас очень сильно развивается сфера VR, очень сильно развиваются нейросети, искусственный интеллект, и появляются новые ниши. И спокойно вокруг этих ниш можно навязать технологию блокчейн, можно навязать тему утилити токенов, которые будут использоваться как баллы. Поэтому токенов много, их будет еще больше. А те, что не выживут, они просто с рынка уйдут. Эдуард, включай камеру микрофон. Да, что ж такое-то? Я не знаю. Первый раз сегодня провожу время на hangout, не понимаю, что такое со связью. А, извини, пожалуйста, ты ответил на вопрос? Да. А, хорошо. А, а чем то есть в итоге останется какое-то количество нужных только криптовалют или, опять-таки, количество будет увеличиваться? Ну, как, как на фондовом рынке, вот как если взять бум бум.доткомов, то есть 90 с чем-то процентов компаний, не могу сказать точно, 93 или 95, они исчезли, но выросли единороги, такие как Google, такие как Amazon, такие как Microsoft, Их, и они до сих пор на рынке есть, это уже компании там, с 20-летней, с 30-летней историей. И на рынке криптовалют будет то же самое. То есть много команд поссорятся между собой, многие ниши исчезнут, но эти токены будут на бирже, как мертвые токены. Потом биржи их просто делистят и все. В общем, по-твоему, опять-таки, поговори с тобой, я понимаю, что за этой индустрией все равно будущее. Инвестировать туда надо, учиться этому надо. И как минимум у нас слушатели просят, чтобы еще раз ты повторил имена тех специалистов и трейдеров Бориса и Екатерину, о которых ты говорил. Просто напомни их фамилии. Екатерину можно найти в Инстаграме как Кейт Калифорния. Бориса можно найти как Борис Зе, по-моему. Ну, их имена Борис Забавников и Екатерина Костевич. Она известна как Кейт Калифорния. У нее Академия я думаю, Трейдинга. Я думаю, что, Вань, достаточно подписаться на твой Инстаграм, потому что ты достаточно часто проводишь с ними прямые эфиры. И если Да, люди, да подписаться... или написать, написать мне в личку, я скину на них ссылки. Самое главное, что я даже их не только как специалистов продвигаю, у них они сами люди хорошие, с очень высокими моральными качествами, открытые, конечно, занятые, и где-то можно от них ждать ответ там день-два, но они все равно ответят и помогут, особенно тем, у кого есть деньги и желание учиться. Угу. Вань, подскажи, пожалуйста, каких перспектив ожидать от твоей собственной компании, от криптороботиков, от того детища, которое ты создавал ты в этом году? Самых высоких. Она попадет в топ-100 CoinMarketCap до конца 2020 года. Это прям моя цель, и я от нее не отступлюсь. У нас очень много продуктов. У нас 16 продуктов. Мы на этом рынке делаем сегодня доходы. Вот на таком рынке, наверное, 99,7% десятых ICO делают ну, или вообще без доходов сидят, или делают доход только на токене который вышел на биржу, они там чуть-чуть постепенно руководство эти токены продает и занимаются разработками. А у нас уже есть продукт, который генерирует доход, который уже покрывает наши расходы. Мы растем, у нас год назад был персонал 6 человек, сегодня у нас 35 человек. Мы переехали в новый офис, у нас есть серьезные партнеры, нашими роботами уже пользуются несколько тысяч людей. У нас есть B2B-продукты дорогущие, которые стоят 50 тысяч долларов, 200 тысяч долларов. И они уже имеют историю покупок. То есть у нас есть кейсы продажи как за 50 тысяч долларов, так и за 200 тысяч долларов продуктов. Мы не скажу, что супер богатые на этом рынке, пока нам очень тяжело. Но мы понимаем, что этот рынок скоро изменится, и тогда мы будем на коне. Хорошо, спасибо тебе большое. Еще один вопрос из чата. Видимо, может быть, я его пропустил, когда у меня отключалась связь. Спрашивают про космос. Когда в космос полетим? Вы прогноз? Покупал в апреле 2017 года. Пять битков я вложил в ICO. Тогда биткоин стоил 1000 долларов. То есть, грубо говоря, 5000 долларов получилось. Он вышел на биржу по цене 6-8 долларов. но он еще, его нельзя передвигать, там, три недели его нельзя трогать, ну, грубо говоря, еще осталось две недели. И вот если бы его в, день, в день, когда он вышел, можно было продать, у меня было бы 400 тысяч долларов с 5 тысяч, это, то есть, получается, x80. Я думаю, что через две недели его цена может быть и меньше, может, там, 1, 2, 3 доллара, но это все равно там, 5, 10, 15 иксов. И я буду его держать. Частично продам, частично зафиксируюсь деньги, деньги сейчас нужны очень. Но лишь только очень частично, потому что перспектива у монеты очень хорошая. Это такой э, хаб, я его сравниваю обычно с... Когда появился интернет, было очень много различных протоколов, и потом появился один протокол, который все объединил TCP и IP. Вот сегодня на рынке криптовалют очень много блокчейнов, и космос может стать тем хабом, который объединит все блокчейны, чтобы без бирж спокойно люди обменивали лайткоин на эфир, и все, вот, ну, например, есть компания, которая работает на блокчейне EOS, есть компания, которая работает на блокчейне эфира, и чтобы они спокойно между собой заключали смарт-контракты, какие-то договоры, и расчеты проводили спокойно. Вот Космос может стать этим хабом. Есть, конечно, у него там парочку конкурентов, но они не так известны, у них не такое серьезное руководство. То есть вот все эти два года, там, с апреля 2017 года, на крупных конференциях вместе с Виталиком Бутериным, вместе с Роджером Вером. На таких панельных дискуссиях сидело и руководство Космоса. Про них писали СМИ. Их токена на бирже не было. Два года мы ждали. Два года, хотя ну, рассчитывали подождать там всего месяц-два. И есть очень много людей, которые за два года получили такой отложенный спрос и желание купить. Они ICO закрыли очень быстро, менее часа оно шло, даже менее 20 минут. И... Эти люди сегодня держат 5, 10, 15, у кого-то тысяча биткоинов, чтобы купить этих токенов. У него очень хорошие перспективы. Когда полетим в космос, я не знаю. У него основная сеть уже в тестовом режиме работает. И много фундаментальных событий как в этом году, так и в следующем. То есть у него токен называется Атом, и у него очень много там град градаций идет. То есть это ну, только второй путь, точнее, второй этап из семи там раз, различных этапов, которые стоят у компании. То есть, она там дорожная карта, по-моему, прописана у них до 22 -го года. Угу. Ну, благодарю тебя за такой, знаешь, полноценный ответ. Друзья, ну, время нашего эфира потихонечку подходит к концу. Если у вас есть еще какие-то вопросы к Ивану, то, пожалуйста, вы можете прямо сейчас их в прямом эфире здесь задать. Потому что, как я уже сказал, осталось буквально пару минут. Вань, тебе огромная благодарность за то, что ты нашел время, выделил его для нас и вот эти полчаса посвятил ответу, наверное, на интересующие всех вопросы, потому что все равно интересно работать на этом все равно выгодно, все равно ты понимаешь, что работа. за ним идет какая-то перспектива. Я хочу сказать, пока, пока, пока ребята пишут вопросы, я хочу сказать, что, ребят, если вы торгуете на бирже, у вас есть аккаунт на криптобирже, и вы никогда не пользовались криптороботик с терминалом. Прямо сейчас зайдите на сайт CryptoRobotics.net, это веб-версия нашего терминала, или на сайте CryptoRobotics.io скачайте э, уже по ну, программу на Mac или на Windows и просто попробуйте ездить на Солярисе и ездить на Мерседесе ешки e Вот это вот такая большая разница, как торговать на нашем терминале и торговать на бирже. На нашем терминале удобнее, то есть там, ну, чтобы сильно не вдаваться с автомобилем раз, пример привел. Там есть у нас и круиз-контроль, и климат-контроль, и салон кожаный. Все все гораздо удобнее. То есть люди, которые неделю в на нашем терминале поторгуют, они не возвращаются уже на бирже. Это гораздо удобнее. У нас есть роботы. Этих роботов вы можете попользовать даже без денег. Там есть у нас демо-торговля. Вы можете посмотреть, как на полном пассиве можно зарабатывать 5-7-10% процентов к депозиту в битках. Есть люди, которые у нас умудряются и 20, даже еще больше процентов делать в месяц с помощью наших роботов. Ну, просто там их надо подстраивать, это не совсем кнопка бабло, где ты включил, и у тебя доходы идут. Там, у нас сейчас робот работает по э, техническому параметру RSI, и ну, надо немножко, немножко в трейдинге соображать, чтобы извлекать такие большие там, 20 процентов в месяц. А так, если человек особо не понимает, стандартные настройки сделают. Но все равно там 3-4, 5-7% в месяц можно делать. Вот такая, я напомню, что, другим, что Рекламная это... пауза. Да, это нам сейчас эти рекомендации дает Иван Шербаков, на основатель CryptoRobotics, компании CryptoRobotics, которая произвела на свет этот уникальный продукт. И то, что ну, я думаю, результатами можно будет поделиться и именно в сторис, которые ты иногда выкладываешь, да, и показываешь те результаты, которые делают ребята на твоем роботе. Ну и я думаю, что... И пока Эдуард покинул нашу встречу, я скажу, что вы не передаете денег никому. У вас деньги остаются на вашем счету, на бирже. И торговля происходит прямо у вас на счету. То есть вы можете зайти в историю торгов и видеть, как робот реально торгует. Эдуард с возвращением. Написали ли люди какие-нибудь вопросы в чат? Давай ответим и будем расходиться. Мне тут человек уже ждет. Эдуард. Так, я вернулся. такое. Что, что, что, написали ли в чат у нас вопросы люди какие-нибудь? Да, у нас... Тебе написали благодарность за то, что у тебя настолько качественная удобная платформа. Вот И Еще раз благодаря Спасибо тебе большое. За, информацию. Да, за информацию. Ну, Имена трейдеров мы уже повторили. Вань, еще раз выражайте огромную благодарность за то время, которое ты нам выделил. До следующих наших эфиров. Я думаю, что мы еще обязательно с тобой увидимся услышимся. Тебе ну, всем спасибо. спасибо. Всем спасибо. Спасибо большое сообществу Изи Бизи вообще за, за поддержку, за ту работу, что вы помогли нам проделать тоже на ICO. Мы прям очень вам благодарны, очень ценим. И всегда с удовольствием поделюсь всякой информацией. Всегда на связи. Можете писать, добавляться в мой Инстаграм, в другие соцсети, где я бываю реже. Иван Щербаков. Все, спасибо. Еще раз, Ваня, благодарю. Всего самого доброго, друзья. Мы уже с вами через 15 минут увидимся на Изи Лайфе. До встречи. До свидания.